Привет любители Немиркин психологии! Добро пожаловать на наш канал! Вся ваша любовь и поддержка помогает нам продолжать нашу цель – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, включая таких людей, как вы. Так что спасибо за любовь. А теперь перейдем к видео. Вы когда-нибудь подвергались эмоциональному шантажу? Это страшная вещь, которая может произойти в любом типе отношений. Эмоциональный шантаж – это форма насилия, Эмоциональные манипуляторы используют его, чтобы получить от вас то, что они хотят. Вы можете даже не осознавать, что это происходит с вами. И именно это и произошло со Сьюзи. Знакомьтесь с Сьюзи. Сьюзи из тех девушек, которые всегда смотрят на вещи с другой стороны. Она любит читать моду свою собаку Манчкинс, проводить время с друзьями, и ей нравится делать людей счастливыми. Но она должна признать, что в своих последних отношениях она была не самой счастливой. Познакомьтесь с Тревором, бывшим парнем Сьюзи. Их отношения начинались с доброты и романтики. Затем Тревор начал вести себя несколько иначе. Однажды вечером после долгого рабочего дня Сьюзи возвращается домой с продуктами в руках, чтобы они могли приготовить еду для своего свидания. Это был долгий день, и, честно говоря, она устала. «Я купила свежие овощи и стейк для сегодняшнего ужина». Сьюзи взволнованно восклицает, и тут в комнату валивается Тревор, который выглядит не слишком счастливым. «Но я хотел пойти куда-нибудь сегодня вечером». Сьюзи замечает расстроенное выражение лица Тревора и решает, что они пойдут гулять. В конце концов, ей нравится делать других счастливыми. Но они ходят куда-то почти каждый день, и поскольку Сьюзи в данный момент работает, она всегда в итоге платит. И вот они отправляются на романтический ужин. Но по дороге туда Сьюзи замечает, что Тревор свернул в свое любимое место суши. «О!» Сьюзи говорит немного настороженно. «Дорогой, я же говорила тебе, что у меня аллергия на рыбу». Он не отвечает сразу и продолжает ехать. Сьюзи, дорогой? Она снова спрашивает. Честно говоря, ее лицо надувается, как у рыбы, когда она находится рядом с рыбой. Аллергическая реакция. Я не могу в это поверить. Вы когда-нибудь думали о том, что я хочу? Он вырывается, как пятиклассник, родители которого собираются заказать ему хэппи-мил. Сьюзи вспомнила, как смотрела видео на канале Немиркин об эмоциональном манипулировании. Она вспомнила, что там говорилось о том, что для того, чтобы ответить на шантаж, нужно знать свои триггеры. Сьюзи ненавидит ссоры в машине и часто будет пытаться прекратить их любыми средствами. Еще один совет — сохраняйте спокойствие при шантаже и дайте ответ позже. Шантажисты часто требуют ответа немедленно. «Хорошо, мы снова поедем в твое любимое место». В конце концов ворчит он, резко разворачивая машину. Но они всегда едут в его любимый ресторан. Ну что же, она думает про себя. Может быть он успокоится, когда мы оба будем сыты. Но за всю дорогу туда он не проронил ни слова, а во время ужина только вздохи, жалобы и язвительные комментарии. Немиркин также напомнил Сьюзи, чтобы она предложила шантажисту другое решение. «Я понимаю, что вы злитесь из-за того, что не идете в суши-салон. Но вы всегда можете заказать суши здесь». Она предлагает. Когда они возвращаются домой, супер-романтик Тревор хочет завершить вечер романтикой. Сьюзи говорит, как она устала, особенно после всех раздражающих жалоб Тревора. И, конечно, Тревор решает, что в ответ Сьюзи будет молчать. Сьюзи стояла в коридоре, когда за ней выключили свет и захлопнули за ней дверь. Почему-то она не могла отделаться от ощущения, что ее наказывают. На самом деле, это тот тип тактики эмоционального шантажа, который описывается как тактика наказания. И те, кто использует этот метод, также известны как тип карателя. Неприятные жалобы и молчание Тревора, он использовал это как наказание за то, что не получил то, что хотел. И все это в надежде заставить Сьюзи делать то, что он хочет в будущем из-за страха, что подобный сценарий повторится. «Успокойся, Тревор. Ты сможешь съесть свои суши в другой раз. Может быть, когда Сьюзи бросит тебя. Боже, и я надеюсь, что она сделает это скоро». После долгой ночи переживаний и страданий, Сьюзи начинает следующий день на хорошей ноте. Ее босс только что сообщил ей потрясающие новости. Твоя трудовая этика – лучшая в команде. Продолжайте в том же духе, Сьюзи, и кто знает, возможно в ближайшие месяцы эта вакантная должность менеджера станет вашей. Сьюзи не может быть более взволнована. Она так усердно трудилась на своей работе в розничной торговле. Что может быть лучше, чем объединить ее любовь к людям и моде? Хотя она работает дни и ночи, долгие часы и сверхчасов, неоплачиваемые дополнительные часы, сверхчасов. Праздники, выходные, отгулы. Нужно успокоиться на секунду. Она много работает. От босса все еще не отвести о должности менеджера, да? К счастью, она вспомнила совет, как реагировать на шантаж. Один из вариантов – начать разговор, выразив свои чувства. Некоторые шантажисты могут рассматривать свои действия как стратегию, которая просто работает, и не осознавать, что причиняют вам боль. Другие знают, что они делают. Всегда сначала оценивайте, насколько безопасно вы себя чувствуете а затем попробуйте поговорить о том, что вы чувствуете. Сьюзи заходит в кабинет своего босса, чтобы начать здоровый разговор. Простите, сэр, по поводу той должности менеджера, о которой вы упоминали. Ее босс сердито отвечает. «Мне нужно, чтобы вы работали. Вы действительно ожидаете, что менеджер будет прерывать меня, когда я так занят? Теперь я вижу, что вы не подходите для этой работы или подходите». Сьюзи тихо закрывает дверь. Столько работы, а он думает, что она не подходит для этой работы. Это просто еще одна тактика эмоционального шантажа. Тех, кто использует эту тактику, называют маньяками. Шантажист предлагает награду или похвалу за все, что вы сделали или что они хотят, чтобы вы сделали. И когда приходит время получить упомянутое вознаграждение, вам остается сделать еще одно дело. И тогда это все ваше, а потом еще одно, и еще, и еще. Это просто еще один способ заставить вас делать то, что они хотят. В конце концов, если бы вы сдались после работы, которую вы проделали, чтобы заработать награду, вы бы вообще ее не получили. Но, скорее всего, если они манипулируют вами, вы не получите ее в любом случае. Тревор приезжает за Сьюзи после ее долгого рабочего дня. Она садится в машину, проходит мимо коробок с едой на вынос и, к своему удивлению, видит, что Тревор уже поел. «Я собиралась приготовить ужин сегодня». Она говорит. Разве девушка не может время от времени есть овощи и стейк? Да, я не хочу есть то, что ты готовишь. Он бормочет себе под нос, воняет двухдневными суши. Вздох. Сьюзи не могла не упомянуть, что они не могут продолжать есть еду на вынос. Она была единственной, кто зарабатывал деньги. «Если вы хотите есть на вынос, вам придется начать оплачивать некоторые счета». Она сказала. Тревор вдруг начинает убедительно рыдать. «Я потерял работу. Вы знаете, почему мне нужно где-то остановиться. Я стану бездомным, если вы не позволите мне жить с вами. Я уже три месяца претендую на должность менеджера, а в следующем месяце буду претендовать на две. Ты думаешь, я не ищу работу?» На это нужно время. Лицо Сьюзи опускается. Прошло восемь лет. Тревор не отвечает. Я вижу другую тактику. Да, не Миркины, это еще одна тактика эмоционального шантажа. Тех, кто ее использует, называют страдальцами. Они часто пытаются передать свои чувства без слов. Но что еще более важно, они обязательно упоминают о своих страданиях и мучениях, указывая при этом на то, как вы могли бы им помочь. Вместо того, чтобы признать, что проблема принадлежит им, они перекладывают вину на вас и делают ее своей проблемой. По их мнению, их страдания не прекратятся, если вы ничего не сделаете. Это форма манипуляции и шантажа. И, честно говоря, Сьюзи уже надоело это терпеть. Еще один совет по борьбе с шантажом. Если все остальное не удается, или если вы просто устали от этого, если вы чувствуете себя в достаточной безопасности, самое время прекратить отношения. Для Сьюзи это произошло прямо здесь и сейчас. Всего в нескольких кварталах от любимого суши ресторана Тревора. Она требует, чтобы Тревор остановился и выгоняет его из машины. «Вылезай, вылезай!» Она приказывает. «Но, но!» Хлоп! Она закрывает дверь и едет домой. Его друг работает в ресторане. Он может подвести его домой, чтобы забрать свои вещи позже. А то повышение, на которое она так надеялась, она случайно узнала, что ее любимый модный бренд набирает сотрудников на срочную должность. Роль менеджер. Собеседование в четверг. Избавившись от манипулятора-шантажиста, Сьюзи закрывает дверь, заходит в свою уютную квартиру скидывает обувь, чтобы ее собака Манчкинс погрызла ее, и достает стейк из морозилки, чтобы разморозить. Сегодня у Сьюзи будет стейк с овощами. А вы страдаете от эмоционального шантажиста. Какую тактику они используют? И как вы будете им отвечать? Теперь, когда вы получили несколько советов и рекомендаций от Сьюзи, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Кроме того, не стесняйтесь посмотреть наше другое видео, что такое эмоциональный шантаж, чтобы узнать больше. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше материалов и советов по психологии. А если вы знаете кого-то, кто сталкивается с шантажом, не помешает поделиться этим видео. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!